При выборе колледжа ориентировались на три основных фактора. Преподавательский состав, удаленность от дома далеко или недалеко, ну и, конечно, где бы Катя проходила практику. Мы выбрали колледж МВУ и не ошиблись, потому что преподаватели дают не только хорошую теорию, но и практику рассказывают реальные истории своей профессиональной жизни. Также колледж находится в центре города, на улице Пушкинской. То есть мне очень быстро и легко добираюсь. Практику я буду проходить в одном из крупных медиахолдингов в Ижевском. В этом мне помогли специалисты МВУ. Я выбрала МВУ, и мама меня в этом поддержала.